Привет, не за грамме а второе пришествие ворона в игру. Спал иммунитет, который ограничил разработчиков на возврат ворона. Поэтому я решил вам немного рассказать про данного персонажа, дабы вы были во все оружие, когда ворон вернется. Начну с одной из плюшек, которая перепала нашему ворону. За сумму в 2500 монет вы получаете легендарный скин Археолог, который дает плюс 20% опыта и плюс 10% кредитов. И кардинально меняет внешний вид оперативника и его оружие без изменений характеристик. Единственное, что меняется, это прицел, который будет в точности такой же, как у Корсара на данный момент. Да, если кто-то переживает, что на данном скине отсутствует маски, пропадает иммунитет от газа, это не так. Маски нету, но иммунитет от газа у данного оперативника остается. Да, данный скин очень дорого, Да, кредитов надо давать не 10, а 20% к заработку. Но имеем то, что имеем. Хочется выделиться? Плати. А, кстати, легендарный камуфляж дает свои бонусы, даже если ворон его снимает, и вы на этого ворона одеваете любой другой камуфляж. Начнем с нашего вооружения, а именно автомата АК-105 в компоновке «Пулбаб». Наш автомат обладает самой низкой скорострельностью в игре среди штурмиков, а именно 8.8 выстрелов в секунду, и несмотря на это я все равно говорю «покупайте ворона, он того стоит». Чем же компенсируется такая скорострельность? Очень показательным в этом моменте будут комментарии под стримами, где люди спрашивают «Ты что на макросах играешь? Где отдача?» И Я понимаю, почему у людей возникает такой вопрос в голове. Все очень просто. У нас нашего штурмовика самая комфортная отдача из всех штурмовиков. В этом можно убедиться, пройдя по ссылке под видео, в котором есть стрельба всех оперативников по классу. Эффективная дальность стрельбы, кстати, одна из самых высоких, что позволяет нам комфортно перестреливаться на средних и дальних дистанциях. Мы обладаем самым высоким уроном в голову, 28 единиц что прям таки наталкивает нас стрелять между глаз. Особенно с наложением негативного эффекта от нашей способности при попадании в голову. Забыл сказать, что в тело мы наносим 14 урона, что также является топовым показателем среди штурмиков. Да и среди других классов тоже, в принципе. Ну, естественно, за исключения снайперов и пары-тройки бойцов. Бронепробитие 60%, и это помогает нам быстрее разбирать более бронированных оперативников. Также на стандартный 5 магазинов с перезарядкой в 3 и 2 секунды, что не есть, конечно, хороший результат, ну, 3-2 это максимально долгая перезарядка среди всех штурмовиков. Такая же перезарядка только у Рейна и у Рекрута, если не ошибаюсь. Плюсом также можно отнести еще и прицел, который не является коллиматором, а представляет собой оптику, что позволяет нам более точно целиться на дальней дистанции. По всем показателям мы имеем отличный и комфортный ствол. Идеальная дистанция для стрельбы для нас это средняя, а также дальняя дистанция. На них мы раскрываемся в полной мере, а возближники имевать гораздо сложнее. Скорострельный мед, да и вообще обладатели высокой скорострельности на ближней дистанции наш главный враг. Так что по возможности старайтесь разорвать дистанцию с противником и главное имейте привычку стрелять в голову и жизнь станет немножечко. Проще. Но противоречит противоречии себе, в режиме взлом, где битвы проходят на ближней дистанции, Ворон показывает себя ну, более чем достойно, является одним из моих любимых оперативников для данного режима, но напоминаю, в ближней дистанции риск умереть гораздо выше. Прежде чем мы перейдем к выносовости, способностям и так далее, я хотел бы сказать пару слов про улучшение ветки прокачки и бонусы, которые оно нам дает в дальнейшем. В принципе, ветку раскачки может посмотреть каждый, но все же играя оперативником и глядя на его ветку, можно сказать одно. Данный оперативник комфортен прокачки и получает основные плюшки еще в начале ветки, что положительно сказывается на комфорте игры в PvE, ну и PvP соответственно, даже с минимально выкачанными улучшениями. Так что положительные эмоции от оперативника мы получаем сразу, а не ждем, пока он раскроется в конце ветки. Из основных вещей хотел бы выделить несколько. На 12 улучшении мы получаем долгожданный иммунитет к эффектам отравления, что дает нам более комфортную игру в ПВЕ против ботов с газом. Ну и еще больше кайфа, находясь в газе по зря потраченным снарядом Кошмара или Пророка. Тактически это очень классная штука иметь иммунитет к газу, ну в принципе это знают все. На 8 пункте улучшения стоит прицел, не самый долгий путь кстати до него, но его кратность вас точно порадует, потому что это не коллиматор, это оптика. В отличие от других оперативников, на 15 улучшении неинтересно и не дарит фактически ничего улучшения. Жалкие 10 выносливости при ликвидации противника под обилкой. Пфф, неинтересно. Мало. Также в дальнейшем наши мины на 14 улучшении начнут накладывать эффект второго течения. Хотя до этого доживают не все, ведь направленный взрыв от мины пережить не так-то просто. 200 урона на дороге не валяются. Все дело в том, что наша мина Мон-50 имеет урон в размере 200 единиц, что позволяет почти завалить топового алмаза под обилкой, оставляя ему жалкие 30 хп, и то 15 из которых съест кровотечение, которое накладывается на 3 секунды и отнимает по 5 хп за один тик. Итого минус 15 у алмаза останется 15, ну можно там плюнуть и он помрет. Эффект кровотечения на минах появляется после 14 улучшения. при пробитии мины 87% и радиус поражения 6 метров. Мина направленного действия, у нее есть конус от меньшего к большему. Кстати, мины очень хороши и актуальны как в пвп, так и в пве. В пве они хороши при обороне и захвате базы, в пвп же способов применения спецсредства великое множество. Перечислить только некоторые из них как совет. Ну, первое, что приходит в голову, это новый режим взлома. где можно поставить мину для того, чтобы противник не смог взломать сервер. Или наоборот, активировав процесс взлома, заминировать и не дать противнику остановить таймер. Также, если вас зажал враг, то можно поставить мину возле себя, и если вас убьют, при попытке добить вас, противники или противники подорвутся. Например, при отсутствии шприца и находясь против превосходящих сил противника, можно заминировать тушку союзника и дождаться момента, когда его захотят добить. Можно перекрыть проходы, подходы или поставить мину возле одного угла, спокойно оборонять другую сторону и не бояться, что пройти не зайдет к вам в спину. Помимо всего прочего, данную мину можно подорвать удаленно, но только в том случае, если вы будете в нее стрелять. При попадании мина подрывается и, соответственно, уничтожает ненужные вам препятствия. Способов массы, и фантазии у людей очень богата. Это только поверхностно -то я его упомянул. К сожалению, в угоду балансу, ворон пока не имеет возможности забирать свою мину обратно. Как тот же Ватсон. Жаль, но, честно, очень жаль. Я бы с удовольствием подбирал. Пару слов об обычных вещах, но не менее важных, и перейдем к нашей основной способности «Превентивная мера». Здоровье у нас не самое большое. 80 единиц, как у того же Корсара и Стерлинга. По вране стандартно 40 единиц, слава богу, никак у перуна все нормально. Скорость бега и средняя среди всех штурмиков. Тут мы не в просадках и не выделяемся большими показателями. Такой крепкий середнячок. Расход стамины при беге 9 очков выносливости в секунду, что по расходу является ниже среднего. Столько же стоит расход волка и плута. При интенсивном беге стамина нам хватает максимум на 2 раунда. Вообще, если вы играете в ПВЕ, в котором он хорош, ну правда, билка там бесполезна, потому что ей никто не пользуется, и она не имеет там значения. Так вот, ПВЕ лучше бегать с адреналином или медпакетом, на ваш вкус, соответственно. А вот в ПВП только стимуляторы, для того, чтобы себе стамину восстанавливать и противнику ее, соответственно, сжигать. Ожигается сжигается стамина под нашу вилку после последнего ребаланса довольно-таки неплохо. Наша способность – это чистый ПВП. Для сжигания стамина противнику надо активировать нашу способность Превентивная мера». Название, конечно, не звучно, но раскрывает суть способностей. Предупреждение, предохранение, предотвращение, в общем, действие на опережение. Жесть стамину сейчас и не дать противнику воспользоваться ею в будущем. Способность сжигать стамину помогает обеспечить преимущество в бою. Это снижает маневренность противника, а также лишает его возможности часто применять свои способности. Очень многие в пвп бегают с аптечкой, а не стимуляторами. Это не касается режима зло. Там в основном все бегают со стимуляторами. Да, после эха войны стимуляторов у народа стало больше, но каждый раз их тратить многие не хотят, психологически считая, что ходят в минус. После эхо войны халява с расходниками кончится и новые игроки уже не будут иметь этого преимущества в количестве расходника. Так что после апа данная способность стала более пакостной и полезной. И теперь сжигает не 25, а 40 очков выносливости за попадание. Точнее за каждое попадание. Минус 40 очков выносливости у противника. Это уже немало. Время действия способности 12 секунд. А ее восстановление 13 секунд. И стоимость применения 40. Это топовый вариант при полной прокачке. Помимо сжигания выносливости, при попадании в голову мы замедляем нашу цель на 6 секунд. Это дает нам больше времени на ее уничтожение. Правда, надо попасть в голову, что я вам, кстати, и советую тренироваться делать, ибо ворон просто заточен в попадание по головешкам. И сам не является, кстати, дураком и носит на голове шлем, что дает ему плюс 10% защиты при попадании в голову. Как, в принципе, и ну, все шлемы в игре. Многие по привычке от старых времен до ребаланса не юзают свою обилку и просто бегают. А те, кто применяет данную способность, очень удивляют своих врагов, когда не замечают просто ужасно просевшую стамину. Подведем итог. С возвращением ворона в игру за голду, марафон, либо какую-то другую активность, я вам советую донатить или упороться и потратить время и получить данного оперативника, который привезет доход от скина, ну для донатеров соответственно, так и положительные эмоции всем остальным от игры. Вдруг его ведут на время и вы опять не успеете его приобрести. Шучу, шучу. Помните, стрельба в голову, любым оперативником это хорошо, а этим в особенности прекрасно. Знаете, что ваша самая эффективная дистанция средняя или дальняя, и бойтесь медиков и скорострелов на ближней дистанции. Они самые опасные для вас. Также не забывайте про вариативность мин и юзайте свою обилку почаще, а также носите с собой стимулятор они вам точно пригодятся. Ворон больше подходит для оборонительных тактик, ну по совокупности характеристик, но никто не мешает ему бегать флангами и заходить в спину, ведь штурмик он все-таки в Африке штурмовик. Особых отличий от игры другими штурмиками нет. Главное это разорвать дистанцию, если против вас скорострельный враг и вы не уверены, что сможете его забрать. Эх, слушал бы я еще свои советы. Ладно, на этом обзор я считаю оконченным и мысли мои изложим до конца. Заходите по ссылочке под видео в ВК, магазин с товарами и другие видяшки, а также ссылочки на в клан, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. На этом все, пока-пока. Увидимся на полях сражений.